Знаете ли вы, что символом Канады является не только кленовый лист, но и бобер, причем это на официальном уровне? Друзья, вам здрасте, сегодня у нас видео номер 22 про э, сериал, который называется «Только факты». Это видео будет заключительным. Сегодня мы будем делать отправку почты, ну, то, тех самых нотификаций, которые сделали когда-то раньше, из таблицы Notification, по расписанию. И я уже делал где-то видео на канале, посвященное этому вопросу, здесь мы просто повторим и уже будем с привязкой к конкретной таблице. Для начала я покажу, что я сделал за кадром. Итак, друзья, если кратко, то я сделал добавление факта и редактирование факта. Удаление факта я не делал сознательно, потому что это на самом деле не так э, легко, то есть это не так сложно сделать, но ну и мне это не требуется. Я буду всегда только добавлять факты, удалять факты смысла не имеет. Если факт потребуется и удалить, то я просто изменю его содержание. Но это опять же мое сугубо личное решение, вы можете делать удобные для вас решения. Ну, в общем, вот такой вот у меня простой функционал. Ну и для начала давайте я создам факт. Пусть этот факт какой-нибудь будет простой, я вот такую билиберду напишу, выберу какую-нибудь букву, выберу какой-нибудь опять Пакистан, ну ладно, нажимаю сохранить, факт у меня соответственно сохраняется, и в общем-то я теперь могу редактировать, я нажму редактирование, собственно удалю аборигены, добавлю какой-нибудь обман, нажму сохранить, ну так, ну это я только отредактировал непосредственно. Давайте еще текст отредактирую, чтобы удостовериться, что он реально работает. Ну, в общем, вот такой вот простой, несложный функционал. Я по вашим откликам, которых не было, понял, что вам это не интересно, Поэтому мы сегодня будем делать и сервис. Ну и для того, чтобы... Ну, давайте я, наверное, еще пробегусь по коду, который, в общем-то, тоже, наверное, имеет значение. Итак, у меня есть э, два, э, так сказать... Хендлера, да, то есть э, для медиатора первый это addFact fact, вот так вот он называется, addFactRequest fact request, и хендлер для него, addFactRequestHandler fact request хендлер. Я использовал рекорд. Ну, потому что это как бы модно, да, скажем так. Ну и здесь все очень просто. Я в хендлере э, нахожу факт, то есть э, создаю репозиторий. Давайте вот такую штуку включу, как обычно. Здесь я создаю репозиторий, здесь я маплю тот viewmodel, который пришел в реквесте. Воу вот и здесь я обрабатываю э, теги к нему и в общем сохраняю и выдаю ошибку если сохранить не удалось что здесь нужно показать здесь нужно показать давайте факт апдейт покажу потому что он работает примерно по такому же принципу но только перед тем как э, сохранить факт я его сначала опять создаю репозиторий я ищу его в базе данных подключаю теги и если я его не нашел то редактировать нечего я выкидываю ошибку опять же маплю ViewModel который пришел с UI на факт, и запускаю тот же самый э, метод, который э, проверяет, какие факты добавить, какие удалить. После этого я делаю сохранение, ну и в случае ошибки выкидываю exception. Суть э, в том, что вот это вот самая, на мой взгляд, интересная штука, где происходит, так, давайте перейду к реализации, э, где происходит та самая магия, которая обрабатывает факт и модель, ну, модели у нас, смотрите, я сделал так, что можно вот этот метод использовать и э, с UpdateViewModel и с CreateViewModel и в общем-то есть у меня такая заглушка, у которой есть только факты и реализация у нее давайте я попробую вот таким вот образом показать нет, это наверное нужно вот так показывать один момент, вот, э, есть у меня CreateViewModel, который реализует ее, соответственно, здесь есть э, теги, и есть у меня еще такой же UpdateViewModel, который тоже реализует этот же интерфейс, таким образом я могу использовать и для создания, и для редактирования. Ну и, в общем, если возвращаться назад, давайте я перепрыгну э, к этому самому ViewModel, то есть вот здесь у меня есть набор тегов, это string обыкновенный, есть факт, ну и в общем неважно, откуда он пришел, с редактированный или с обновления, я делаю следующее ну для начала я проверяю все необходимые значения, то есть выкидываю экзепшен если они не нужны и далее в общем то вот тут вот где-то примерно начинается магия, смотрите я получаю репозиторий тег неважно как он у меня называется или как я его создаю он у меня может быть реализован а Unity work или репозиторий как будет у вас в общем-то на самом деле неважно я в этом репозитории ищу все э, теги которые пришли ко мне э, из в, в модели да? то есть я ищу только те которые есть у факта вот они. и потом я определяю вот в этом вот хелпере который позволяет определить какие нужно создать, а какие нужно удалить. там на самом деле все очень просто давайте даже покажу есть у меня вот такой вот helper, который просто вот таким способом определяет новые добавленные и старые, которые нужно удалить. Таким образом у меня получается две уже 2 э, два, два массива которые нужно один удалить, другой пробежать, добавить. И при удалении я ищу тег. Если у меня не найден, я его пропускаю. Если найден, я удаляю его из меток, если он там есть. И далее проверяю, какое количество фактов используют этот тег. Если у меня их э, больше, чем один ну в смысле, если он один сейчас, да, то есть текущий факт его использует и больше не один, то я удаляю вообще эту метку, она мне в принципе не нужна. Ну и в общем-то, это вот вся магия, которая позволяет факты э, вместе с тегами содержать в этом, как то ну, в, в, в консистенции, да, не знаю, как по-русски сказать. В общем, у меня только те метки остаются, которые используются, а те, которые не используются, удаляются, ну и при сохранении происходит примерно... То же самое, сохраняется, добавляется в метку, если... Ну давайте вот так тоже пробежимся. Э, создается, пробегается коллекция, я ищу в наличии э, уже существующих меток. Если она не найдена, то я создаю новую метку, обрезаю здесь значение и сохраняю базу данных. Если она найдена, то я просто добавляю как ссылку факт. В общем-то, вот, вот и вся магия. Ну и, в общем, что еще? Давайте посмотрим, может быть, какие-то важные моменты я упустил. Это редактирование. Это, в общем-то, изменение в контроллере. Но я думаю, что в контроллере особых усилий не составит создать э, форму со редактирования, форму создания факта и, соответственно, э, посты, которые позволят обработать нажатие кнопок «Сохранить». Дальше, что еще интересного? Ну, наверное, наверное больше ничего. Маппер, соответственно, я обновил. Хелпер здесь у нас как раз решает проблему вот этих вот меток. ViewModels. Ну, в общем, все как обычно. Если что, можете посмотреть это э, непосредственно в ГИТе. И даже скачать и запустить. И это, собственно говоря, будет работать. Ну, а теперь давайте сделаем этот hosted сервис, который позволит notification, созданные вот в этой таблице. Сейчас ее найду так вот дата вот сущность notification в нее вкладываются все а, события которые происходят на сайте и они теоретически отправляются администратору или в общем то пользователям ну если потребуется Ну в моем реализации в моей реализации только администратору в зависимости от того а, какие были ошибки на сайте или допустим фидбэк ну и эту собственно говоря реализацию можно расширять ну допустим комментарии чтобы отправлялись Ну я это пока делать не буду Переключаемся на hosted-сервис и продолжим работу. Итак, для того, чтобы реализовать какое-то расписание на сайте, я обычно делаю таким образом. Я создаю папку hosted services. Ну, возможно, это подразумевает, что их будет много. Хотя, конечно, для моего сервиса простого этого не потребуется. Дальше я создаю... Нет, давайте для начала установим нугит-пакет, который, в общем-то, уже... Так, что-то не то нажал. В ну, пакет, который э, реализует основную часть. Я его достаточно часто пользую. с backgrounds Вот он он. Uh, я уже показывал в одном из видео как реализовывать хостед сервис и показал где можно взять и примеры файлов что они собственно говоря, любезно выложили прямо Microsoft свои документации я их собрал в сборку, чтобы каждый раз не копировать и делал некоторые фишечки, в том числе даже на самом деле очень полезные например использование э, так называемого in-host. Да, нет, сейчас покажу как называется, давайте назовем ну пусть это будет notification notification неправильно написал uh, hosted сервис вот так вот точка c sharp uh, эта штука будет поднимать там раз в минуту и искать новые нотификации которые были в таблице notification со знаком ну, со с флагом не отправлено искать их и в общем то через uh, каждую минуту будет их отправлять и так здесь я пишу Scheduled Hosted Service И у меня уже здесь есть Реализация, которую сейчас буду делать То есть мне нужно сделать э, Реализацию, чтобы у меня эта штука Заработала. Ну, во-первых, логер у меня Будет здесь вот такой Потому что мне нужно сюда отдать Конкретный логер Я же не знаю, какой он потребуется дальше Дальше у меня здесь есть Uh, вот этот процесс инскоп асинк это как раз то, о чем я хотел сказать, но запнулся процесс scope это значит, что у меня вся обработка будет внутри определенного скопа, то есть я здесь могу выполнять операции с базой данных, uh, каждый будет выполняться в своем скопе, соответственно, не будет никаких наложений по части того, что uh, уже используется в другом месте или http или о, нет, как называется, uh, DDB context base был открыт и не закрыт, вот такие вот ошибки это сволочь решает ну и первое что нужно сделать это как раз сделать то самое расписание и расписание у меня вкладываться должно вот вот в такую э, картинку давайте я покажу сайт который называется крон так я не помню как он пишется кронгуру а крон вот. И в общем-то вот это вот э, крон расписание может быть за использование, то есть заюзано вот в этом месте И для того, чтобы мне, ну я в общем-то знаю, что мне здесь потребуется звездочка. Нет, мне здесь потребуется слэш. Нет, звездочка слэш один звездочка звездочка звездочка звездочка. И это будет говорить о том, что у меня расписание будет стартовать каждую минуту. И я сейчас в общем-то, проверю, да, то есть я вот это вот сотру и нажму... То есть вот мне выдалось сообщение что каждый минуту в общем крон таб расписание крон ну, tab это компонент а крон расписание ну я думаю что вам нужно с ним познакомиться потому что на самом деле можно вот это вот разными звездочками и разными символами создать ну в общем-то достаточно очень широкий выбор э, конфигурации когда будет это расписание срабатывать вплоть до там каждый месяц второго дня или каждый третий месяц четвертое воскресенье в общем ну не говоря уже про то что во сколько вот смотрите какие примеры выдает там в рандом э, нажатии да там 0 часов каждую викли Ну, в общем э, смотрите я показал где это сделать вы себе расписание построите сами я точно знаю что у меня будет каждую минуту но ну, единственное что мне сюда еще нужно написать это видимо для отчетности то есть чтобы влаги логировании как-то можно было следить какой сервис откуда чего стартует я его напишу найти фикейшн ну, пусть будет вот так вот расписание нотификаций и, в общем, единственное, что мне остается, это вот здесь вот сделать что-то похожее на э, вызов какого-то метода. Ну и для начала я напишу как раз тот скоп using э, var пусть будет скоп сервис провайдер Create scope. То есть у меня есть уже scope, с которым я могу, собственно говоря, Так, давайте вот так вот сделаем. Здесь var какой-нибудь notification. Ну пусть будет provider. Здесь мы scope возьмем, собственно говоря, get service, который будет соответственно называться. Мне его пока нет, я буду создавать. I notification провайдер и здесь в общем-то в этом notification провайдер мне нужно сделать ну execute или процесс ну давайте назовем процесс ну наверняка он должен быть async поэтому здесь делаем await ну и наверное вот сюда Нужно отправить токен, чтобы какие-то процессы можно было остановить. Вот, ну и осталось только реализовать этот. Ну, теоретически, здесь еще можно, конечно, за использовать этот логер и сказать, ну, допустим, чтобы что мы запустились, что мы точно знали, что в логах будет написано, что сервис работает. Uh, ну, давай про, давай так вот скажем. Notification. Так, это у нас Edit. Ага, ну, значит, можно добавить Notification процесс. в общем нужно теперь вот эту штуку создать давайте я ее скопирую с вашего позволения перейду uh, в экстеншены есть у меня здесь логер и здесь вот такую штуку напишу у меня здесь event log ctrl -v, enter здесь у меня будет 7400 3. и здесь у меня будет message и это будет information да вот так вот ну и а теперь мне остается только вот эту штуку поднять наверх и вот это вот мне не потребуется и еще у меня есть вот такой плагин хороший который позволяет ровненько форматировать текст и в общем здесь мне нужно написать message тот самый который Uh, будет говорить uh, processing for notification ой uh, notification started а здесь я буду показывать месседж, который будет uh, собственно говоря временем старта хотя смысла наверное в этом нету ну ладно, пусть будет сюда месседж uh, давайте я сюда напишу ну, давайте все напишу day time Now. Ну, пусть будет toString и пусть будет здесь у нас формат вот такой. В общем-то, мне осталось реализовать вот эту штуку и сейчас мы ее будем э, реализовывать. На самом деле я предвижу некоторый вопрос, почему именно Notification провайдер. Давайте я скопирую. Я попытаюсь объяснить очень просто, потому что в провайдер будет падать у меня email сервис. Есть у меня на ви видео на канале, который говорит о том, какие инжекты в какие инжектить, я просто этого принципа придерживаюсь, чтобы не попасть в рекурсию зависимостей. Поэтому у меня сервисы могут инжектиться куда угодно, провайдеры только в сервисы, менеджеры только... в менеджеры только провайдеры, и такая иерархия гарантирует, что вы никогда не выхватите рекурсию зависимостей, которую возможно или невозможно даже будет разрулить. Поэтому, в общем-то, провайдер у меня будет провайдером, то есть notification провайдер, provider. давайте, провайдерс, и здесь я создам i-notification-provider. Это будет .cs, enter, и у меня в инфраструктуре появились провайдеры, да. Так, я его написал неправильно, давайте переименуем, это недолго, notification-provider, вот так вот. И, соответственно, нужно переименовать файл. Вот, я точно знаю, что у меня провайдер, в общем-то, будет э, именно провайдером, потому что у меня будет e-mail сервис. Да, давайте я здесь, так как у меня это async, правильно было бы назвать в соответствии с конвенционом async. Здесь нужно поставить восклицательный знак, потому что я точно получу его из dependency контейнера. И теперь можно нажать alt enter и, собственно говоря, создать этот самый метод который будет запускать процессинг ну, в общем, здесь я сделаю такой риа это моя фишечка я просто не люблю, когда нет комментариев вот, и поэтому я их потом добавлю и, собственно, мне теперь нужно сделать реализацию этого, собственно, класса пусть он так и называется здесь мы сделаем так, у меня куда-то курс убежал реализацию и вот здесь еще сделаем паблик и вот здесь я сделаю body для начала это удалю и теперь в общем то что мне здесь нужно сделать ну во первых мне нужен здесь конструктор который будет сюда получать ай email сервис а у меня он называется ай email сендер а, это не мое до да? 12 нет это не мое поэтому я здесь все-таки назову email sender. Ой, сервис. Почему? Потому что мне нужно, чтобы была абстракция на отправку мыла. То есть я не собираюсь эту а, абстракцию реализовывать сейчас. Я просто напишу, что у меня есть сервис, email сервис. Я его прямо сейчас, давайте я его прямо создам, ну потом перенесем. И теоретически где-то здесь у меня вот этот email сервис. Так, эм, так, так, так. Ну, здесь какой-нибудь будет task, для примера. Ну, и будет там send, async sync какой-нибудь. Вот. Ну, и, наверное, какой-нибудь message туда нужно запихнуть. Ну, давайте я здесь создам e Message, это будет мой какой-нибудь класс я его сейчас скопирую с какого-нибудь проекта и сюда нужно cancellation токен ну пусть он так и называется cancellation token. и давайте я вот так вот ctrl-c ctrl-v вот такой вот у меня email message будет здесь в общем-то все и так понятно Байде у меня будет ну мне нету смысла отправлять ой без мыла чего-то там то есть если пустое сообщение зачем мне отправлять и здесь string да давайте вернем сюда такую штуку нет она не может быть ну зачем я это поставил Такс. и идентификатор на самом деле ну не знаю наверное, мне наверное я буду проецировать notification на email message и буду его отправлять ну это наверное уже Будем в другом видео, если, конечно, будет. Итак, у меня здесь есть э, провайдер. Так, и что он мне говорит? Теперь у меня этот паблик. И, в общем-то... Так, давайте я пока все сверну. Оно нам сегодня не интересно. Итак, мы будем делать реализацию вот этого процессинга. Собственно говоря, мне здесь нужно получить не только email сервис, ну и как раз те самые notification. Они лежат в unit of work. Unit of work. И я поэтому тоже добавлю сюда ссылку на него через injection. Ну и, конечно же, мне потребуется iMapper, чтобы как раз этот самый notification превратить в email сервис. Ну в смысле в email message. Тоже добавлю сюда. И вот, в общем-то, теперь у меня есть все, чтобы реализовать это. Ну и для начала я получу репозиторий, который будет браться из unit work, get repository, notification, вот он, notification, и далее я, давайте я напишу код, а потом, ну, чтобы ваше время сэкономить, прокомментирую. Ну, в общем, как-то вот так это все получается. На самом деле, что я сделал? Давайте я опять по пунктам расскажу, какие изменения пришлось мне переделать. Итак, первое. В метод процесса Sync я получаю репозиторий, ищу все notification, которые еще не были выполнены, и сортирую их по времени создания, чтобы первые созданные ушли первыми. Если ничего не хожу, я ухожу из метода, больше здесь ничего не делаю. В противном случае я маппинг произвожу, то есть я делаю из нотификации. Я делаю как раз вот эти самые email message. Ну, надо, естественно, все это прописать в автомапере. И э, я делаю перечисления, то есть для всех их э, я обхожу по кругу и отправляю. Мне пришлось, кстати, давайте покажу, переделать async, вот этот метод send, async, потому что он у меня стал. Э, булево значение возвращать, то есть я могу успешно отправить или не успешно отправить и в случае успеха я помечаю я создал еще один метод я помечаю нотификацию, вот этот вот complete ставлю true ну в общем тут я думаю понятно если отправка совершилась успешно я помечаю на true и в следующем прохождении уже не будет работать э, выборка тех, которые не были отправлены ну в общем вот такой вот вариант реализации email сервис у меня есть давайте я пока сделаю вот таким вот способом реализацию так и вот здесь скажу что я буду все возможные ну, в общем всегда буду возвращать true а потом допишу реализацию уже чуть позже и здесь мне потребуется вот такая штука я скажу return task completed, а нет, мне нужно здесь return from result не соответственно true, но перед этим я сделаю ну давайте небольшую задержку, чисто для при, примера это сделаю, ну пусть будет там 2300 миллисекунд здесь делаем await, а здесь делаем async, а тут тогда ну, уже не потребуется return true ну, то есть, я сделаю эмуляцию, что у меня все отправлено. Так, и что она хочет от меня? Токен, конечно, токен лучше закинуть. В общем, вот такая вот простенькая реализация. Сам отправку почты, она слишком она слишком, как бы, для каждого проекта может работать по-разному, в зависимости от того, какой вы, что вы используете для отправки, или свой собственный Exchange какой-нибудь сервис, SMTP-сервис, или, допустим, SendGrid, или, ну, вообще, на самом деле много всяких сервисов, в том числе и платных, и бесплатных, я не буду делать реализацию, там, в общем-то, создать нужный ивент, сделать Send, в зависимости от того, какие настройки вы подставите, она будет работать ну и в общем теперь что дальше смотрите у меня этот сервис сейчас уже создан провайдер у меня создан хостед э, сервис мне теперь этот хостед сервис нужно подключить давайте я его скопирую перейду вот сюда в стартап и здесь у меня по образу и подобию будет вот такая вот надпись хостед сервис но опять же для сер для опять же для быстрого поиска ну вот у меня вот так привычно это host-от сервис вот такой ctrl v и в общем то теперь что что еще хочу показать Смотрите, сейчас, когда запустится проект, он автоматически стартанет, но будет ждать одну минуту, потому что у него заявлен расчет, в зависимости от того, что в расписании. Но для того, чтобы ускорить этот процесс, я сделал же в этом сервисе некоторые верайды. Например, я могу сказать, что старт при старте приложения сразу, ну там, по-моему, 5 секунд требуется, я скажу, чтобы он сразу стартовал, и на самом деле я не хочу, чтобы он меня каждую минуту во время дебага дергал меня, потому что будут накапливаться события в системе. И я сделаю вот таким вот образом, если не дебаг, ну то есть чтобы она стартовала сразу же, тогда else или end. If, да, конечно же. я скопирую эту штуку поставлю сюда, то есть если у меня не дебаг, то у меня будет выполняться каждую минуту, а так я поставлю каждые 15 минут и смогу это при старте запустить, будет пробегаться э, по всем нотификациям, то есть вот этот сервис будет стартовать каждые 15 минут и я смогу его продебажить, ну и для этого я поставлю вот сюда бряку я посмотрю, что он стартует теперь мне нужно перейти сюда и э, даже не сюда а вот сюда и я здесь тоже поставлю бряку и теоретически мне нужно проверить что у меня в базе данных есть какие-то записи давайте для начала их запустим вот я попал в метод то есть система начала выполнение так, и здесь я получил reference null. То есть, да, понятно, почему получил, потому что я этот notification провайдер не зарегистрировал в dependency injection. И по образу и подобию я нажимаю два слэша dependency. прям dependency, вот таким вот образом. И здесь, в общем-то, регистрирую этот самый провайдер и его, и его реализацию. Запускаем еще разочек. Так, что-то у нас еще упало. Не может быть конструировано. Да, потому что я, опять же, не все зарегистрировал. Ну что ж, как говорит одна моя знакомая, ну вы знаете. Я же создал еще e-mail сервис, но также его не зарегистрировал. E-mail сервис. Так, ну и еще у меня будет поломка, потому что я не сделал в автомапере. Вот он маппер, вот он факт маппер. И здесь мне нужно добавить факт. Нет, стоп. Мне нужно не факт маппер, мне нужно скопировать Ctrl-C, Ctrl-V, этот факт. Здесь это у меня уже будет Notification. Notification. Mapper Configuration. Enter. Здесь он уже будет называться Notification. Это, конечно же, будет конструктор. И теоретически у меня здесь будет написано Notification, а здесь... E-mail message. ну и все остальное мне в общем-то не нужно но сейчас я могу сделать следующее я могу переключиться на проект тестов так как у меня там есть тест э, непосредственно маппинга и запустить мои тесты чтобы проверить что мне notification маппится на email message чтобы не угадывать, какие поля я пропустил, какие забыл в общем-то, это на самом деле очень удобно, на мой взгляд ну, естественно, она упала конечно, автомаппер тест и здесь она мне говорит, что у меня должно быть факт э, моду, у меня нет ретурн вл да, этого я как-то вот не сделал edit так, ну, ладно, давайте я поправлю это и вернемся к видео чуть позже ну и как видите, коллеги, я создал этот маппер, создал некоторое количество свойств, тесты у меня прошли, я могу переключаться обратно. Это можно закрывать. И теоретически я теперь могу запустить проект. И в общем-то проверить, что эта штука работает. Ну для начала нужно убедиться, что я, собственно говоря, хочу проверить. Я хочу проверить, что у меня при прохождении... Давайте для начала запустим это все. Стоп. Давайте все остановим и сделаем следующее я бы хотел для начала остановиться и все-таки рассказать почему я сделал именно такую реализацию на самом деле отправка почты ну например из блога или вот в данном в данном проекте где малое количество почты оно, в общем то будет работать если вы будете редко отправлять почту используя какой-нибудь там яндекс но как только вы начнете сыпать большое количество писем вас обязательно заблокируют и это собственно говоря остановит работу сайта вы не будете получать сообщения не будете в общем можете вообще в черный список попасть и вылезти из него на самом деле очень сложно для того, чтобы минимизировать эту вероятность я отправляю почту каждую минуту то есть на мой э, в моем, короче, моей реализации это на самом деле не принципиально на самом деле у меня есть блок, в котором Отправка почты происходит по такому же принципу, и там реализация сделана ну, таким же образом, э, чтобы минимизировать количество отправляемых писем. Например, у меня есть какое-нибудь э, сообщение в блоге, то есть пост, и к нему там 30 записей. Как только у меня кто-то, дополнительный человек, э, делает туда... Дополнительную запись, то есть комментарий, и я его публикую. У меня должно одномоментно отправиться минимум там 30 сообщений, да, то есть администратору и всем пользователям, которые написали в этот блог, в, в, этот, комментар, в этот комментарий, в этот пост вот, таким образом, до момента улетит 30 сообщений, ну и представьте, если допустим, там уже много лет идет переписка, и там уже там 100 записей или там 1000 записей, тут уйдет соответственно, именно это количество записей, чтобы минимизировать эту э, нагрузку на почтовый сервис, чтобы пользоваться бесплатными так сказать, возможностями, а не специальными сервисами, которые берут деньги за большое количество рассылки, я сделал каждую минуту, и в общем, сервисы это нормально пропускают, в общем, такое простое решение, оно как бы минимизирует затраты на поддержание этого, собственно говоря, сервера, этого сервиса. В общем, вот, вот такое вот решение я принял. Готов обсудить с вами возможности по реализации другие. Эта штука работает, и в общем я ее вам просто показываю, как у меня реализовано. Ну а теперь давайте для начала отключим этот, собственно говоря, хостел сервис, проверим наличие уведомлений, которые я не удалял с самого начала. И потом подключим сервис, запустим его и посмотрим, как они начнут менять статус на э, отправленно. Итак, для того, чтобы отключить этот самый hosted сервис, нужно пойти его и отключить. Вы не поверите. Hosted. Вот так вот. Hosted. Сервис. И здесь нужно вот так вот заблокировать. И зачем я это делаю? Чтобы обработка не началась ранее, чтобы я мог оследить то, что уже существует в проекте. То есть мне нужно посмотреть список нотификаций. Это можно сделать в базе данных. Можно просто запустить сайт и посмотреть, как раз каким образом они будут отображаться, то есть если есть э, флаг, который показывает из-комплетет, выводил я его на UI или нет, вот что я хочу проверить. Для этого нужно пойти в панель управления, э, посмотреть список сообщений да, действительно, он у меня есть у меня здесь все сообщения и, в общем, вот этот значок говорит, что не был отправлен все отправленные будут помечаться зелененьким давайте пока вот эту штуку свернем эту остановим и включим обратно этот сервис и поставим бряку в том месте, где будет эта обработка она уже стоит и снова запустим, чтобы проверить, что это реально работает как вы помните, у меня email сервис он просто возвращает то, что мыло отправлено и, соответственно, в один момент времени полетит, э, полетят все записи, которые были на данный момент. То есть они будут минимизироваться. Каждую минуту, если у меня каждую минуту будет поступать сообщение, оно будет отправляться каждую минуту. Но если у меня уже 10 сообщений, то они отправятся сразу. F11, давайте перейдем. Так, айтемов у меня, как вы видите, 5 мы проходим маппинг, он сработал у меня появилось несколько мыл если так можно выразиться и у них уже задано что куда от кого идет дальше мы проходим делаем как бы отправку чуть-чуть подкрутим и сделаем отправку у меня через 2 секунды как вы помните, окей okay. вот он true теперь я иду как раз вот в этот метод, давайте сюда проскочим на посмотрим как отработает здесь в 10, в 10, в 10 мы нашли эту спецификацию этот notification он не равен, Ну, мы ставим у него true, что он отправлен делаем save change и в общем я отпускаю бряку и теперь я вижу, что все Так, обновляем страничку и видим, что они не отправлены а нет, вот все отправлены, только последнее не отправилась ну, как вы видите, эта штука работает, видимо, здесь я э, не знаю почему. А, нет, все обновилось, просто, видимо, интерфейс не успел сработать. Ну и, тем не менее, вы видите, что у меня все это отправилось, стало зелененьким. В следующий раз, когда через 15 минут или через минуту, ну, в данном варианте у меня стоит каждую минуту, то есть при следующей попытке отправить какие-то сервисы у меня эта штука не сработает, потому что они уже будут иметь статус «Изкомплиты true». Ну что ж, друзья, мы закончили, наверное, это вот набор видео, эту серию, этот сериал, если хотите. И э, дальше что у нас будет? Я буду постепенно добавлять, и обновлять и продвигать этот проект. Он реальный, этот реальный сайт. Я буду его полностью сопровождать. Я думаю оставить его открытым. В общем-то, сейчас я сделаю последний коммит, и это будет видео 22. А дальнейшие изменения, возможно, будет по этому сайту, еще какие-то видео, если у вас появятся какие-то вопросы, пишите, буду отвечать может быть даже создадим еще видео ну а на этом я хочу с вами попрощаться в общем-то всего доброго пишите правильный код